Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и мы поговорим про остров пробуждения. Я не буду вам рассказывать какие-то остроты, но я в целом расскажу про то, что вы там можете получить. Про вот эти вещи вы забудьте, но вы сами понимаете процент выпадения этого всего. Поговорим про сундучки. Если вы состоите в топ-сайде, вы по-любому обязаны посещать остров пробуждения. С этих сундуков падает очень много всякого вкусного. Можно получить орден славы и кристалл сундук пробуждения улучшенный сундук пробуждения редкий сундук пробуждения героический и сундук пробуждения высокого качества есть четыре типа сундуков я думаю если вы компашкой людей соберетесь то вы можете позабирать вот этих мелких боссов но я не думаю что тут вы много получите с этих сундучков если вы в сайде то сушайтесь вашего Бела и у вас все получится. В основном там с него будет выпадать вот такой кристалл души пробуждения. Кошачья банда 6 раз. Он два э, раза быстрее прокачивает ваши души. Давайте перейдем непосредственно к сундучкам. Видим я налутал 13 сундучков героических. Чтобы получить сундук, вам нужно... Лишь один раз ударить РБ. РБ погибает, вы получаете такой сундук. Я просто выполнял команды БЛа, бегал за БЛ, Ну, Моей умственной активности, как говорится, тут не, не нужно. И со всех сундуков я примерно получил где-то 60 тысяч Орден Славы, 25 тысяч Кристаллов, где-то 600 очков пробуждения. За полчаса я скажу, это достаточно хорошая цифра то если вы в топ сайде, не пропускайте остров пробуждения. На остров пробуждения можно попасть персонажами 55 уровня и выше. Вход открывается в понедельник 22.00 и закрывается 22.30. То есть вы можете там пробыть полчаса. также и в пятницу. Даже если вы не состоите в топ сайде, вы можете просто там покачаться и пофармить адены. Видим, что кроме боссов там еще есть обычные мобы. Могут выпасть души, пробуждение обычный, улучшенный и редкий. То даже если вы не в топ-сайде, я на 65 уровне за полчаса у меня примерно процент час, Ну так как я там был полчаса, то полпроцента я там зафармил. Запасайтесь виталкой. Это как по выкачке персонажа, примерно как 60 замок. Но с окупом адены и фармом душ. С вами был Розе, если вам понравилось видео, подписывайся на канал, ставь лайки, до новых встреч!